Я вижу, у тебя возникли вопросы. Ну, пока только один. Какой? Это не Ну И в чем подвох? Хочу разыграть одного своего знакомого. Сыграешь убедительно – на улицу больше никогда не вернешься. Тебе решать. Жора, Жора, Жора, успокойся. Дыши воздухом. Природа, красота, Жора! Мой деловой партнер задолжал на неделю. У тебя есть три дня, успеешь? Только давай сейчас не 20, а 30 процентов. Понял, Жора? Давай.